Здорове. Ну, как ты? Ни для кого не секрет то, что последнее время несколько человек покинули барвиху РП по некоторым причинам. Кого-то просто-напросто уволили. Кому-то надоело, кто-то прислушался к другим людям и решил в конце концов покинуть раз и навсегда наш любимый с тобой проект. Не в моих правилах высказываться по данному поводу. Я, как правило, всегда в стороне от этих людей. У меня свое мнение и я его стараюсь держать при себе. Но в связи с тем, что в последнее время ты мне конкретно завалил личку с данным вопросом, не собираюсь ли я? куда-нибудь свалить и почему, я решил снять для тебя данный ролик, в котором, раз и навсегда расставит все точки над «и», тем более, что примерно год назад я уже сотрудничал с таким проектом как Black Раша, продолжаю общаться с людьми, которые также сотрудничают с данным проектом на сегодняшний день, и мне есть что тебе рассказать. Ну а так как я по-прежнему еще остаюсь на Барвихе RP, я продолжаю проводить для тебя розыгрыши на 500 тысяч рублей среди всех серверов Барвихи, абсолютно в каждом своем виде. Условия ролики условия видишь на своем экране. Ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице вконтакте ссылочка есть в описании. Удачи. Как я тебе уже сказал в самом начале, не в моих правилах судить кого-то за то, что он ушел с данного проекта на другой. Неважно будь то Барвиха, Блэкраш, Матрешка и все тому подобное. И опять же свое мнение на этот счет. Я считаю, что мы не вправе праве, ни я, ни ты, никто либо другой какой-нибудь ютубер вообще судить человека за то, где он играет, за то. То, что он снимает человека нельзя заставить что-то делать насильно а если и будешь всячески добиваться этого то аудитория и лично как я опять же думаю рано или поздно выкупит то что человек делает это с большим нежеланием вопреки всему вопреки своим правилам и принципам и, как обычно это бывает скорее всего только лишь ради внушаемой суммы денег. каждый сам лично принимает решение для себя что ему конкретно делать в конкретный данный момент времени поэтому мы не будем заострять внимание именно на это ушли люди и бог с ним. Я могу пожелать лишь удачи всем этим людям и конкретно от себя большого терпения. Оно этим людям на данном проекте несомненно пригодится. А вот почему объясню тебе далее. Примерно полтора года назад я вообще начал свою деятельность на ютубе, начал изучать что к чему, как вообще делать эти видеоролики, как их озвучивать, монтировать, выкладывать, оптимизировать, чтобы их люди смотрели и так далее. И так уж получилось, что на тот момент я играл конкретно в Барвиху РП. Играл я уже больше года в данный проект, с момента открытия там еще 7-8 сервера, все уже в принципе об этой игре практически знал на тот момент, и мне было чем поделиться с тобой, со своей аудиторией, чем я в принципе и начал заниматься на ютубе, а вот играть на тот момент мне в барвиху уже становилось все менее менее интересно, потому что я уже в принципе добился всего на этом проекте, на слуху были естественно конкурентные проекты, такие как матрешка рп, который тогда только открылся, такие как блэк Раш» и все опять же им подобные, естественно мне было интересно, что вообще Происходит на тех других проектах и примерно год назад чуть больше я решил пойти и посмотреть я абсолютно ни с кем не ругался я ничего плохого не высказывал в сторону барвихи на тот момент я абсолютно адекватно поговорил с разработчиком с пиар-менеджером объяснил всю суть ситуации сказал что хочу пойти попробовать денег мне больше там никто не предлагал тем более что я был на тот момент довольно мелкий ютубер и проекту ни одному это в принципе не было вообще выгодно и интересно я ушел туда по собственному желанию да меня взяли сразу на платное сотрудничество Сотрудничество. я тогда и на барвихе уже на платном стоял по деньгам в принципе было все то же самое но буквально спустя две недели как я простоял на платном сотрудничестве black rush, я ушел с него по собственному желанию еще где-то месяц продолжал этот проект снимать чисто бесплатно для своей новой аудитории которую приобрел на том проекте также я не стал продолжать снимать black rush на данный канал и уводить уговаривать уйти с барвихи всю аудиторию которую набрал на тот момент на барби я просто-напросто заморозил этот канал и создал новый и пошел у играть и набирать данную аудиторию на том канале состоящую конкретно из тех людей которым это интерес почему я ушел сотрудничество black rush здесь все просто я уже неоднократно на стримах и в своих видосах высказывался касаемо своего мнения по поводу вообще данного проекта со стороны ютубера Black кражет довольно отличный и интересный проект для многих игроков особенно для тех у кого слабое устройство не каждый себе может позволить на сегодняшний день купить телефон даже за 20 25 тысяч который подтянет на максимальных настройках барбиху рп не будь Будем лукавить, на той же Блэк дела с оптимизацией обстоят намного лучше, чем на Барвихе, но это все сделано в угоду графики. Если мы будем с тобой сейчас детально сравнивать графику Блэк и Барвихи РП, я лично от себя могу сказать одно, кто бы что тебе не говорил, графика на Барвих РП гораздо лучше той же Блэк Я не говорю о машинах, машины они там сделали реально красивые, реально детализированные, хорошее отражение, все очень круто и грамотно. Но в том же последнем обновлении на Барвих RP разработчики значительно так улучшили опять же графику всех автомобилей, это опять же, что касается только тачек, в остальном, лично как по мне, лично как воспринимает мой глаз, я не знаю, может быть у тебя по-другому, но в остальном, все то, что существует вообще на Блэк и Smart RP, Матрешка, RP и все им подобное, кардинально отличается в плане графики, прорисовки, детализации и общего качества от нашей барвихи РП. Если ты обратишь внимание на то же небо, на дома, на интерьеры, да даже на скины, ты сразу же увидишь, не глазом то что все оно какое-то мультяшное что ли все оно какое-то мыльное размазанное и не такое детализированное и объемное не такое одним словом как на барвих rp здесь разработчики реально уделяют внимание каждому аспекту за что я хочу выразить благодарность и огромный респект да из-за этого всего в целом игра становится гораздо требователь и требует реально нормального железа потому что оптимизация страдает опять же это не какая-то полноценная оригинальная игра это глобальный мод на всем известную Tassan андрей спортированную свое время с ПК на телефон. Поэтому ожидать чего-то сверхъестественного от разработчиков как одного, так и другого проекта я думаю не стоит. Лично как по мне, опять же, Барвих РП делает довольно качественный, довольно красивый, довольно приятный на глаз на восприятие вообще человеку проект. BlackRush же в свою очередь делает основной упор в первую очередь, наверное, на оптимизацию. На оптимизацию под слабые устройства. То есть в конечном итоге на свой онлайн, который из-за этого и строится такой огромный. Потому что гораздо больше людей играет в Black именно на слабых устройствах. Подобную графику типа той же Барвихи или Хасла телефоны большинства игроков просто-напросто не потянут. Отсюда и строится весь онлайн. Плюс ко всему здесь еще играет некое стадное чувство. Там гораздо больше YouTube. Гораздо уже так сложилось больше игроков, больше онлайн, чем на той же Барвихе и всех прочих конкурентов данного проекта. Естественно, ты такой смотришь и думаешь, блин, ну все же играют там, вся основная аудитория там, там же людей больше, а здесь меньше. Естественно, я хочу пойти туда, где играют все, где народу больше. Это показатель. Поэтому не забывай, это крайне важный аспект. Умей правильно сравнивать, пошел ли ты играть в это, потому что лично ты захотел, или потому что тебе просто-напросто кто-то посоветовал и сказал, что там лучше, а здесь хуже, или потому что все люди играют там. Не ведись на стадное чувство. Поэтому возвращаясь к вопросу, почему я играю на сегодняшний день не там, а здесь, в первую очередь, опять же, является, конечно же, графика этих двух проектов. BlackRock лично мне напоминает, честно говоря, какой-то мультяшный Silent Hill в стиле Soulspark, мрачная какой то постоянная... Небо прорисовка, которая работает вообще непонятно как. Бывало такое, что я еду на машине под 150 километров в час. Дорога и все локации, которые меня окружают, прорисовываются аж позади меня. Почему все это происходит? Я в принципе тебе уже объяснил. Опять же, в угоду оптимизации с барвихой здесь обстоят дела гораздо лучше. У меня довольно мощный телефон, он вполне справляется с барвихой, тянет ее, и я реально получаю удовольствие, конкретно от того, что просто играю в данный проект, просто нахожусь на этих локациях. Этом городе и в целом мне нравится вся эта атмосфера второе это комьюнити неадекватов сразу скажу хватает везде как у нас так и на Black раше но на той же блэк возможно опять же в угоду большего онлайна большего количества людей этих неадекватов гораздо больше и к сожалению ничего ты с ними не сделаешь топовым блогерам которым сразу выдают самую лучшую админку которые просто-напросто могут смыться от неадекватов в любой момент времени куда угодно им на порядок легче, чем обычному игроку или обычному блогеру, который пришел туда либо на бесплатное сотрудничество, либо на платное сотрудничество на более скудных условиях. Без админки реально такому блогеру там делать вот честно говоря нечего. Его просто-напросто изведут на его нервы и будут доводить до предела изо дня в день. Чтобы зайти что-то отснять или поиграть, тебе придется отсидеть, я не знаю, порой даже до 4 часов в очереди на сервере. У успешных платных ютуберов есть свой отдельный фастконнект. Постоянно тебя будут одолевать неадекватные игроки. Постоянно тебя будут дэмить. Ты просто будешь бежать куда-нибудь на работу или заниматься работой, тебя просто-напросто убьет какой-нибудь человечек, которому чисто хочется поржать над этим. Да, на Барвихе тоже такие есть, но я их встречаю крайне редко. По крайней мере у нас на девятом сервере. Третье. Помимо комьюнити сам коллектив ютуберов. Он такой же огромный. Ютуберов там намного больше. В принципе, по понятным уже нам с тобой причинам. И среди них есть как взрослые адекватные люди, также есть и неадекватные реально дети. Дети, которые просто-напросто не не умеют разговаривать, поддерживать адекватный диалог со своими же коллегами, не имеют абсолютно никакого уважения к людям, с которыми они же работают. Я уже неоднократно высказывался по данному поводу, показывал тоже несколько скринов с этой фигни и я не хочу к этому возвращаться и даже вспоминать всего этого. Опять же, от таких вот неадекватных блогеров мы с тобой наблюдаем такое огромное количество неадекватных игроков. Думаю, здесь объяснять не нужно. Большая часть всей нашей аудитории дети и дети, как говорится, быстро учатся у старших. Как им себя вести, как вообще делать и, как правило, повторяют за этими же блогерами. Четвертое – это отношение руководства к своим ютуберам здесь вообще все неоднозначно я когда только начинал вести новый канал по данному проекту естественно уже не на сотрудничестве для того чтобы набрать хотя бы какую-то минимальную аудиторию я заказывал естественно рекламу уже у известных как на то, так и на данный момент блогеров black и хочу тебе сказать то что примерно половина из них это крайне неадекватные люди люди которые могут взять с тебя деньги просто-напросто сразу же после этого послать тебя куда подальше открытым текстом не стесняясь и не переживая вообще за что-либо Менеджеру той же Лизе Блэк Раше, да, об этом бесполезно. Сколько бы я ни пытался, сколько бы мы ни выясняли какие-то там проблемы и причины, никогда в жизни не накажут данного блогера, никогда в жизни его не снимут с проекта, пока он приносит деньги проекту, пока он приносит хорошие стабильные просмотры онлайн, введение промокодов и всего прочего, он будет на данном сотрудничестве. Ты блогер поменьше, от тебя толку, естественно, гораздо меньше, и, соответственно, на тебя будет просто в какой-то момент пофигу, в отличие от того же блогера, который может с позволить вести себя как он захочет с кем захочет где захочет и когда захочет то есть на той же black e строится какая-то я не знаю своя иерархия своя политика политика отношения руководства к блогерам к игрокам политика отношений ютуберами между собой такому же наплевательскому отношению к своему комьюнити к своему зрителю и всему прочему опять же я не говорю за все довольно большое количество блогеров black реально взрослые адекватные люди которые уважают свое дело уважают свою аудиторию и проект на котором они Играя, но ну и также довольно огромное количество просто паразитирующих неадекватов, которые сидят там и думают в первую очередь только о себе. Пальцем показывать не буду, я думаю, многих ты и сам прекрасно знаешь. Поэтому, собственно говоря, буквально через две недели, как я простоял на данном сотрудничестве, я с него ушел. Мне не платили там какие-то огромные деньги, и задерживаться из-за этих денег я не видел никакого смысла на сотре, чтобы терпеть всю вот это эту вот противную ежедневную неадекватность людей. Ну а поснимав еще примерно месяц бесплатно, да, проект мне уже снова написал мигель сказал мне о том что хватит уже карт заниматься хренью какой-то ты уже попробовал все что хотел у тебя есть свой канал по барвихе у тебя есть своя аудитория мы с тобой не ругались ты адекватный взрослый с тобой приятно общаться приятно работать возвращайся уже на барвих сколько можно все это терпеть ну и собственно говоря именно поэтому я сразу тогда немного подумав вернулся на барвиху рп для начала я тогда выпустил буквально три пробных ролика на старый канал увидел то что тот канал к моему дикому удивлению совершенно не умер а наоборот стал на еще больше естественно меня сподвигло это сподвиг ты в первую очередь мой зритель мой подписчик продолжить активно заниматься данным каналом и непосредственно борьбе хрп а после чего мы с тобой апнули уже больше 11 тысяч подписчиков да на той же black rush у меня довольно неплохо залетел второй канал и довольно быстро буквально всего 16 видео вышло на том канале и там есть ролики которые уже набрали почти по 100 тысяч просмотров и в плане перспектив на той же блок краш возможно да у меня их было больше бы но слишком много других но очень важных моментов с которыми я просто-напросто не смог смириться это что касается вот всего лично моего мнения по поводу работы как ютубера и игры как обычного человека на том проекте и на этом я думаю все тебе объяснил подробно и довольно понятно после этого вопросов больше не будет ну а что касается контента и в плане того что вообще есть делать что на том что на этом проекте в плане каких-то работ мероприятий развлечений квестов battle пасов каких-то вообще новых крутых Механик Барвиха, по-моему, ничем не уступает той же Black Rush. Особенно если ты новичок, если ты только зашел на Барвиху, тебе как минимум, наверное, придется полгода потратить на то, чтобы ознакомиться, изучить и понять, как работают вообще все механики данного проекта. Ну а через эти полгода, как ты уже все изучишь и как тебе все это надоест а скорее всего, оно ну, вряд ли успеет тебе надоесть. Я думаю, разработчики приготовят для нас что-нибудь еще интересное. Поэтому сравнивать в плане всего этого эти проекты, я думаю, абсолютно бессмысленно. Да, Барвиха сейчас переживает переломный момент, опять же, не буду лукавить. Это видно по просмотрам, которые просили как у меня, так и у других всех остальных ютуберов. И я думаю, здесь не стоит винить проект в этом. Здесь стоит винить наверное, в первую очередь, себя. Себя в том, что ты строишь свой канал, собираешь аудиторию вокруг конкретно каких-то обнов, информационного контента и всего прочего я думаю конкретно именно в этом допустил свою ошибку когда-то давно но мы обязательно все это дело с тобой еще обсудим не раз подумаем и поработаем над этим В плане сотрудничества в плане коллектива с которым тебе приходится работать играть вместе и вообще как-то сосуществовать я тебе уже также все пояснил почему я опять же отдаю плюс балл в сторону барвихи рп но ну, четвертое да это то что пускает нас всех постоянно под сомнение это онлайн онлайн который мягко говоря страдает но лично мне как кажется все это дело поправимо опять же несколько будущих обновлений усердная работа Разработчика, основателей и пиар-менеджера проекта явно скажутся над этим. Это взрослые люди, которые наверняка видят проблемы проекта и не оставят их просто так на самотек. Я не думаю, что разработчик доведет Барвиху РП вплоть до закрытия. Это невыгодно никому: ни игрокам, ни команде ютуберов, ни команде разработчиков, ни самому основателю проекта. Как я тебе уже сказал, это классический переломный момент который переживает абсолютно любой проект какой-то определенный момент времени. И сейчас, вместо того, чтобы бежать всем, как крысы с тонущего корабля, я думаю, нужно просто набраться терпения и перебороть этот момент вместе. Но опять же, как я тебе сказал ранее, не я, ни какой-либо другой блогер, ни игроки не вправе судить человека, где ему играть и что снимать. Это выбор абсолютно каждого. Я в свое время, когда уходил с Барвихи, я не говорил ничего плохого в сторону не этого проекта, ни в сторону разработчика. Да и когда я уходил у Барвихи в тот момент, все было просто прекрасно. Я не уходил из-за проблем Барвихи, я уходил, потому что мне было скучно я хотел попробовать что-то еще. Я попробовал несколько проектов, что-то поснимал что-то показал но вернулся все-таки туда где чувствую себя гораздо комфортнее где лично мне гораздо приятнее и интереснее находиться изо дня в день но если что-то надоело то этот момент опять же я думаю просто нужно как-то перетерпеть если у тебя какие-то проблемы из-за всего этого то нужно в первую очередь разобраться в себе разобраться и подумать над своими проблемами и самое главное о том